Здравствуйте, меня зовут Голоцевич Александр, я ведущий специалист отдела контекстной рекламы WebCom Group. Яндекс Директ изменил стратегии назначения ставок. Из пяти автоматических стратегий оставил три. Давайте посмотрим, что на самом деле изменилось и какая из стратегий лучше всего подойдет именно вам. На самом деле, стратегии никуда не пропали, их просто сгруппировали для удобства, ведь раньше надо было уже на старте определиться. Стоимость за клик, моделью оплаты, что закупать, клики или конверсии, теперь все проще. Если у вас нет никакого желания считать клики, конверсии, но хотите точно знать, сколько каждая компания зарабатывает, то обратите свое внимание на стратегию средняя рентабельность инвестиций. Учтите, чтобы запустить оптимизацию по ROI, необходимо не менее 200 кликов и 10 целевых визитов в неделю. Если не выполняются эти условия, стратегия не сможет работать корректно. Помимо ограничения по кликам и целевым визитам, при настройке стратегии надо указать среднее значение ROI – целевое для вас. Есть дополнительная особенность – если компания сработает лучше, чем ожидалось при ее запуске, то сэкономленные деньги будут возвращены для получения дополнительного объема продаж. Процент сэкономленного бюджета для возврата в рекламу вы можете указать самостоятельно. Кроме этого, есть возможность ограничить, уточнить себестоимость продаваемых товаров, недельный бюджет, максимальную цену клика. Стратегия позволит оценивать рекламу, а также оптимизировать по реальным показателям вашего бизнеса. Данная стратегия – наиболее корректный подход к управлению вашими рекламными компаниями. Кому же подойдет стратегия? Все просто. Интернет-магазинам, где необходимо выдерживать определенную доходность и срок принятия решения о покупке короткий. Лизинговым компаниям, компаниям по продаже автомобилей и недвижимости также можно использовать. Но в качестве цели стоит учитывать не макроконверсию – покупка, а микроконверсии – звонок, заявка. Если вам интересна оптимизация компаний под увеличение объема трафика на сайте, то нам подойдет стратегия «Оптимизация кликов». При этом она не ориентируется на конверсии. Настройки стратегии позволяют указать среднюю ставку, под которую будет оптимизироваться компания, ограничить недельный бюджет указать требуемое количество кликов в неделю. Кому подойдет стратегия? Любому рекламодателю, который заинтересован в привлечении трафика на сайт. Также, при рекламе сайтов, на которых нет возможности оформления заказа, а микроконверсии не подходят, то для работы с другими автоматическими конверсиями. Если вам интересны достижения целевых действий без учета доходности, то вам подходит стратегия «Оптимизация конверсий». Система старается привести только целевых пользователей, которые с большей долей вероятностью выполнят целевое для вас действие в рамках заданной цены на вашем сайте. При настройке стратегии у вас есть возможность указывать, выбирать цели, целевую цену за конверсию, Ограничения недельного бюджета – уточнить максимальную цену клика. К целевым действием можно отнести взаимодействие с кнопками, оформление заказа, посещение определенных целевых страниц и так далее. Стратегия подойдет рекламодателям, которые знают, сколько хотят платить за те или иные целевые действия. Рекламодателям, которым важно не просто нагнать трафик на сайт, а чтобы эти пользователи выполняли конкретные действия на сайте. Кому-то эти нововведения помогут, кому-то усложнят жизнь, но в любом случае они имеют право на жизнь. Делайте, пробуйте, внедряйте. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте всегда в курсе диджитал новинок и диджитал лайфхаков. С вами была Академия Вебком, до встречи. Кстати, пока вы здесь, напишите пожалуйста в комментарии, что вы думаете об этом ролике.